Какую полин ты сегодня сказку хочешь послушать? Даже не знаю. Прекрасную розовую и прекрасную <laughs> еще раз. Давай. Я розовую сказал. Не знаю. Короче, веселую сказку, если по-простому, да? Угу. Первая тема сказки. Веселый человек, который кирпичи. Как первый вариант? Давай. Веселый человек, который любил кирпичи. Сказка. Встает обычный человек, ну, который любил кирпичи, и говорит: Доброе утро, кирпичный. Всегда мечтала о кирпичном доме в своем личном, но кирпичном. Потому что в кирпичном доме не заводятся всякие бактерии, которые страшны деревянному дому. Ну, в общем, люблю кирпичи. Кирпичи жевать и кушать можно. И разбивать, если кротист. Даже кидать в соседа можно кирпич. Короче, это незаменимая вещь же в любом месте моей жизни. Короче, я могу использовать кирпич в любом месте. Это универсальная вещь. Оружие, даже помощь. Даже если мне надо убрать что-то. Кирпич незаменим. Незаменим. Да? Кирпич-то незаменим. Вот как взял кирпич... Вора и бросил, и вор такой Ой, птички мои родные Сколько раз в жизни с вами встречался Когда кирпичи прилетали. Больше воровать кирпичи не буду Ведь вор воровал кирпичи Кирпичи у меня это важно Круче золото, у меня сейф для кирпичей Понимаете, люди? Я люблю кирпичи В этот раз Ему дала мать особое задание Найти Ей Да какие кирпичи, Полина? Найти своего друга, точнее ее друга, который любил... Че он любил-то? Чего он, любил, -то? Чего он любил? Кирпичи. Нет, он не любил кирпичи, он любил вазу и цветы. Он был садовником, который не любил кирпичи как раз. Кирпичи. Пришел он к садовникам обычного рода и спрашивал у них. А вы видели садовника по имени Роберт Садовник? Как? Как? Как? Как? Какой Роберт? Ты что, грибов обожрался? Таких садовников срода не было. Ясно, вы не видели. И, на... И посмотрели они на этого садовника. Тебя как зовут? Меня зовут Анилоп. Как? Как? Еще раз. Короче, я вам не скажу своими, оно анонимно. И летел от него кирпич, когда он повернулся спиной. И человек говорит, я скажу тебе имя, только, пожалуйста, не надо мне второго кирпича. А человек говорит, может быть, давай второй кирпич? Я уже с птичками с ними постречался, они меня сказали, Что скажи лучше имя? Мое имя Роберт. Значит, это я тебя искал. Ну да. Пошли они, и мать говорит, как ты его нашел, он же всю жизнь маскировался, именик никому свой не говорил, спасибо, я его еле нашла. А что тебе надо было? Цветочек. Один? Да. Какой цветочек? Розу. Спасибо, сынок, ты мне помог. Я весь мир оббежал, чтобы найти этого садовника. Ради одной розочки? Да, сынок, просто мне так розочку захотелось от Роберта. Не просто розочку, а именно от Роберта. И вот он розочку мне принес твоими руками. А теперь, знаешь что, сынок, я тебе приготовлю... Что ты мне... Я тебе приготовлю что-то очень вкусное, что-то всю жизнь мечтал, что-то любил, обожал. Я надеюсь, ты мне не кирпич готовить будешь. Сынок, как ты мог про такое подумать? Ах ты, получай. Ай, мама, зачем ты кирпич бросил? Ну ты их любил так, сынок. Я, конечно, их любил, но не по, не по голове получать кирпичом. Ладно, я тебе приготовлю твой суп, любимый. Ну, так бы мама сразу не сказала. Ну, так я же хотел интригу потянуть. И кирпич, и кирпич у меня был под рукой лишний. Ну, понимаешь, да? Понимаю, что моя голова тебе... Совсем не важно, чтобы она в целехеньком состоянии было. И пошел он супчика. Приготовила мать супчик и кушает. Как он вкусный, как в детстве, когда я еще не любил кирпичи был. Ну да. Пошел он в магазин. И просил он напиток. Напиток вода называлась. Ну он очень хотел пить. Просил пить. Ему соседка сказала, что не продавайте ему водичку, он вор. Лучше пусть он украдет эту водичку, ведь он вор. И такая продавщица, вы что несете, я законопослушный гражданин. Но ведь ваша профессия вор. Да не, нет такой профессии вор. Ну значит, вы просто вор, без профессии. Я не вор, я родителем. сколько раз говорить. А, я просто думал, что это одно и то же, ладно. Водичку мне продали, но, правда, они, похоже, подумали, что я намекал на водку. Когда я попробовал, подумал, нифига себе водичка, это же водка, фу, гадость какая. А заплатил как за водичку, блин. Пошел я в магазин и говорю, вы мне дали лишнюю сдачу, ведь я водку купил, получается. Вот ваши деньги. Я ведь частный, закон, законопослушный. Ой, простите, со мной так часто бывает. Вот ваша вода. А вот... А, доплатить надо, извините. Я доплатил, а потом она ушла, и вместо денег в, в нашей кассе лежали маленькие кирпички. Я подумал, просто кирпичик это будет намного больше цена, чем денежки, бумажки какие-то. Взял все бумажки себе в карман и положил кирпички задвинул кассу. Подумал, не надо благодарности, я вам дал вдвое больше, чем вы, заслужи... чем вы заслужили, и ушел. Пьет водичка, какой я все-таки молодец, подарил свои запасы кирпичей маленьких. Ведь касса была завалена маленькими кирпичиками открыл где мои деньги господи меня уволят за то что меня ограбили господи кирпичики откуда войне здесь и мужик говорит какой я молодец и попивает водичку и он гордится чуть ли что он кирпичики свои потратил и тут с ночной долины вор прибегал и что бы он сделал он Дал водички попить вору, и вор неожиданно сетевому сетевом морок упал. Ведь он-то думал, кирпич прилетит, а тут водичка в лицо прилетела. И водичка еще больше напугала, чем кирпич по лицу. Они не такие неожиданные, как его вода в лицо. И получилось так, что этот любитель кирпичей ограбил вора. И забрал все его кирпичи, которые были заготовлены как раз для него же. Он думает... Вор, ты мне, для меня заготовил кирпичи? Да, я для тебя заготовил. Я в тебе их бросить собирался. А, ну я решил их аккуратненько взять у тебя. И ушел. И с этого момента у него стало вдвое больше кирпичей. И на этом сказка закончилась, потому что любитель кирпичей лег спать. Конец. Тебе, Полин, понравилась сказка? Да!